С какой же стратегией инвестирования лучше начать обучение и особенности обучения в международной ассоциации независимых инвесторов? В прошлых видео мы разобрали, в чем отличается инвестирование и трейдинг, и то, что наша цель нашей ассоциации помочь изучить, применить и обучить тем стратегиям, которые дают наибольший результат наименьшие риски нашей ассоциации экономится масса времени на поиск нужных компаний, на аналитику, и в кругу грамотных инвесторов всегда можно подчеркнуть что-то новое или проконсультироваться у более опытных. Так с какой же стратегии вам лучше начать инвестировать и какая стратегия лучше? На самом деле ответа на этот вопрос, какая стратегия лучше, не может быть. Точнее он есть, но лучшая стратегия это та, которая работает именно у вас. Это зависит от вашего предыдущего опыта, стартового капитала, наличного личного финансового плана, ваших психологических особенностей, количество времени, которое у вас есть. Но если вас устраивает 10-30% годовых в долларах, у вас немного времени, несколько часов в неделю или в месяц, то вам лучше использовать портфельное инвестирование в надежные акции в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Напоминаю, цель инвестирования – это получение прибыли от покупки надежных активов с перспективой роста цены за счет финансовых показателей. Проводится фундаментальный анализ компании, справится ли компания с долгами, не грозит ли ей банкротство, способна ли компания в будущем получать прибыли как долго, какова ее себестоимость, если у нее конкурентное преимущество. Фундаментальный анализ для инвестора чрезвычайно важен, так как мы живем в такое время, когда от быстрых перемен и кризисов и переделав рынка, нужно покупать не раскрученные бренды известные компании, а то, что будет приносить прибыль в будущем. Не все известные компании надежны, и известность не спасет от банкротства, если компания не переживет в кризис. Лучше покупать надежные акции близко к себестоимости. это принцип Ворона Баффета. Мы его разделяем, применяем и обучаем этому. Напоминаю, что такое трейдинг. Трейдинг это получение прибыли за счет изменения цены. Решение покупателей продавать актив делается на основании технического анализа, графика определения цен и кто сейчас сильнее выявляется: быки, которые будут цену двигать вверх, или продавцы медведи, которые будут, будут двигать цену вниз. Это все определяет трейдер. Трейдер может получать в несколько раз больше прибыли, чем инвестор. Но уделять на торговлю приходится гораздо больше внимания и времени, соответственно и риски выше. Минимум 2-3 часа в день надо выделять, лучше выделять. Но это в среднем приносит 15-20% в неделю, в зависимости от вашего опыта, насколько вы хорошо владели трейдингом. А если торговать не акциями, но опционами, то прибыль может быть еще больше. Но, чтобы торговать опционами на зарубежном фондовом рынке, нужен стартовый капитал от 2000. Подробнее про опционные стратегии мы записали в видео, смотрите ниже или в примечаниях. Нужно ли инвестору изучать трейдинг? Я настоятельно рекомендую. Так как надежная акция, несмотря на хорошую цену, в данный момент времени может находиться в нисходящем тренде и купить ее можно еще дешевле. Либо вы владеете акцией и у нее уже восходящий тренд закончился, будет разворот и лучше в данный момент продать. Нужно ли инвестору изучать опциону? Да. Опционы помогут ваш портфель акций застраховать от падения цены и получать с помощью опционов вы можете дополнительную прибыль, сдавая акцию в аренду. Такое условное название, за рубежом есть такая стратегия BRR стратегия buy, insure, rent. Купил, застраховал, сдал в аренду. Ссылочка на эту стратегию будет также в описании, можете посмотреть или ниже под этим видео. Итак, чему и как научиться? Остался этот вопрос. Тем более, если вы новичок. Вас мучают сомнения, смогу ли я, и термины вас пугают. Не волнуйтесь. Чтобы опробовать основные стратегии максимально быстро и безопасно, мы создали пошаговый курс. Особенность нашего обучения в том, что у вас есть возможность учиться в любое время. Уроки записаны максимально понятным языком. Вы смотрите уроки, выполняете задания, открываете демо или реальный счет, совершаете первые сделки, у вас есть персональный инструктор-инвестор практик. Мы сразу же... Проверяем ваши сделки, вашу логику, принятия решения, корректируем ее. Есть чат для общения с инвесторами-практиками и учениками. Дополнительно к обучению можно воспользоваться услугой. Это уже собранная нами аналитика нашего центра со точками входа и выхода. Это как учиться водить машину с инструктором. Многие до того, как научились водить машину, считали, что не умеют и не способны обучаться, но на практике показало, что они прекрасные водители. И после того, как вы поймете, что именно вам подходит, только на практике вы сможете дальше уже оттачивать свое мастерство и выбрать то, что подходит именно вам. Сможем ли мы вас обучать, подходит ли наш стиль обучения, вам Можно тоже попробовать. Для того, чтобы вы смогли проверить на себе нашу систему обучения, это урок, конспект, задание, проверка с инструктором. Мы создали очень простой и доступный для многих курс старт, пакет старт, которым включили очень многое. С помощью него вы можете через несколько дней уже начать торговать с небольшой суммой у любого брокера. В курсе старт вы освоите простой проверенный временем алгоритм определения движения цены для покупки или продажи акций. Несмотря на его простоту, он имеет большую вероятность прогноза цены. Также в нем есть все, чтобы познакомиться с пониманием фондового рынка, чтобы у вас сложилось впечатление, и вы его не боялись. Как открыть демо-счет на реальный счет у зарубежного и российского брокера. Как пользоваться платформой, что куда нажимать, какие ордера существуют. Какие тонкости применения. Как где искать надежные акции для инвестирования, по каким критериям. Мы дадим технический анализ. Точки входа и выхода, как определять, чтобы вы были прибыли как вести журнал инвестора, чтобы автоматически у вас уже была готова основа для налоговой декларации и с налогами у вас не было проблем. После пакета старт вам, вы можете пройти, дальше учиться дивидендному инвестированию или портфельному. Вы просто доплачиваете до базового курса, в котором вы дадим, конечно, больше. Это уже мы дадим, как анализировать надежно акции методом BAF. Это, это хорошая основа фундаментального анализа. Как пользоваться сервисом аналитики, читать финансовые отчеты, как находить акции, которые стабильно платят дивиденды. Мы дадим BIR стратегию, которая научит вас страховать свои акции от падения цены на рынке. Как получать дополнительную прибыль от аренды акций с помощью опционов. Также вы получите таблицу с пятью фундаментально надежными компаниями для вашего портфеля, актуальными на данный момент. Стратегии из курса базовой приносит нашим ученикам примерно 20-50 вот и выше процентов годовых в долларах с временными затратами несколько часов в неделю или в месяц. Но у каждого ученика понятно, что свой, свой стиль. Если вам важен регулярный доход, то вам важно изучить опционный трейдинг. Это мы даем на продвинутом курсе. Что такое опционная стратегия, как их применять, подводные камни, Тут, конечно, уделяется больше времени, больше рисков, но мы даем систему управления рисками, чтобы вы получали больше прибыли с наименьшими рисками. Поэтому э, выбирать вам, проходите по ссылке, определите в зависимости э, от того, сколько у вас сейчас времени на практике, вы определите свою стратегию и будете создавать свой капитал. Наша миссия это помочь вам научить и выбрать, и проконтролировать правильность применения всех стратегий, чтобы она вам приносила желаемую доходность. Ну что, до встречи на уроках. Задавайте вопросы в комментариях или в форме обратной связи ниже. Можете оставить свои данные, мы с вами созвонимся и уже индивидуально ответим на ваши вопросы. Выбирайте пакет обучения и встретимся уже на курсе. Будьте богаты и счастливы.